оплатить своей волей и правом прилагать свою волю туда, куда надо, туда, куда считает человек правильным, и при этом не испытывать никакого, по сути, жизненного затруднения. Да, будет скорбь в глазах, та самая скорбь, которая относится ко всему еврейскому народу. Да, будет грусть, тоска, потому что нет огня в глазах. Вот та самая грусть, которая вселенская, да, которая говорит о безнадежности, она проявляется только через душу, то есть я есть, то знает, что огня нет, и проявить себя она никак не может. Но разум и вся надстройка личности будет абсолютно довольно происходящим. Абсолютно довольно происходящим. Вот это, конечно, парадокс. Осознают его люди крайне-крайне редко и, как правило, выйти из него не могут, потому что никогда не видят альтернативы. В этом состоянии нет альтернативы других поступков, другому мышлению, другому образу действий, образу мировоззрения. Нет альтернативы. То есть это абсолютно безальтернативное состояние. Но это безальтернативность как бы пары своей, потому что у нас мы в бинарном мире живем, да, и э, мир э, подлунный, он нам как раз и рассказывает о том, что все парами идет, да, вот, например, Сефира, Иесуд, э, она у нас управляет и первоосновой жизни, и первоосновой смерти. Вот так. Многогранно она влияет на нас. И при этом при всем второе состояние, второе состояние, которое включает этот самый аркан, это состояние внутреннего своего уважения себя. Даже за собственные страдания, даже за то, что ты поступаешь по правилам. И тебе не приносит это, по сути, глубинно никакого удовольствия, но приносит удовлетворение происходящему. И вот это вот разрыв шаблонов, который, на котором сознание находится практически постоянно. Недовольство, глубинное недовольство самим собой и при этом уважение самого себя за согласие с этим недовольством. Ну, психушка, конечно, да, абсолютная. Но люди добровольно на нее соглашаются и очень мало кто пытается из нее выбраться, потому что это действительно удобно. Ответственности здесь уже никакой. Ответственности здесь уже никакой. Потому что ответственность возникает тогда, когда ты свой собственный огонь начинаешь прилагать к реальности, не по стандартному алгоритму. Тогда ты за этот алгоритм начинаешь нести определенную ответственность. Потому что что такое приложение огня к реальности? Это те, кто изучает стихии, знают. Да? Это соединение огня и земли. То есть ты в землю пускаешь свой внутренний огонь, оплодотворяешь землю. Значит, после тебя должно что-то родиться. Ты за свое рожденное должен нести ответственность. Ты должен согласовывать с землей, как она все это дело будет проявлять. Это не должно быть грубым изнасилованием, это должно быть обоюдно контактом по обоюдному согласию. И это исключительно твое... Твоя ответственность. А здесь получается, что твой огонь, он включается по алгоритму внедренному, и ты за это ответственность не несешь. Несешь тот, тот, кто как бы, как, бы, как бы располагает право на твой огонь. Но это, товарищи, кажущиеся явление, абсолютнейшая иллюзия. Вот, потому что в этом случае передается не просто... Право на управление огнем, а право на э, формирование своей бытийной массы. Без огня она сформирована быть не может. Какой может быть опыт сформирован в первоосновы, если он формируется только по стандартному заданному алгоритму? Стандартный опыт и может быть. Но, коллеги, мы с вами люди взрослые и живем на этом свете давно, и прекрасно знаем это правило, что опыт зачитывается только когда действие совершено первый раз, когда то же самое действие совершено второй раз. Это уже не опыт, это уже повтор пройденный. Поэтому опыт и получается как у младенца.